Как-то даже не придала этому значения. Пила там сутки и таблеточки, потом укольчики, ножпы, там что-то еще делала. Я уже поняла, что все, то есть надо сдаваться идти в больницу. Я такая нет, нет, у меня страховки нет. Давай, может быть, что-нибудь другое. То есть это может что? стоить, типа, есть Они говорят: нет, девушка, у вас вопрос жизни и смерти, а счет вам потом пришлют за неделю поставили на ноги. Через неделю я уже работала. Круто. Подписывайтесь на канал Романа, ставьте лайк и следите за новостями. тебе делали здесь операцию я знаю что вот э, по скорой помощи тебя забрали в больницу и сделали операцию ну вот просто у меня заболел живот и я думала что у меня а Панкреатит обострился или что-то такое. И как-то даже не придала этому значения. Пила угу. там сутки и таблеточки, потом укольчики, ножпы, там что-то еще делала. Но ничего не помогало. Потом уже на последнем издыхании я отвела экскурсию, потому что там нельзя было уже ни на кого перекинуть, ну угу. потому что уже время и все. И когда я уже пришла, я уже поняла, что все, то есть надо сдаваться идти в больницу. А в Фейсбуке же много страшила, как тут люди. Там по несколько часов сидят луженцы, да, да. как какие тут врачи плохие, как это все, как они ничего не Давай знают. Это, в общем, эти, да. эти штуки. А, и в общем я до этого арендовала комнату вместе, ну квартиру мы арендовали там с три комнаты и у нас жил молодой э, врач, Макс. И я ему пишу, что говорю так и так, что мне еще выпить от панкреатита. Да. Он говорит, а ты уверена, что у тебя панкреатит? Я говорю, ну, да а что еще может быть? Он говорит, ну, так и что, тогда вот приедете мы... Значит, посмотрим, там анализы возьмем, и потом, если что, нужны капельницы. А Он врач. Он врач, да. Именно и практикующий работает он в Он работает, но в Урженце, да. Ага. Урженция это скорая да, помощь? Да, Урженция это приемный покой по нашему, по-русски. То есть скорая помощь, это которую забирают у нас в России а, okay. и привозят, а приемный покой это куда люди приходят okay. с разными проблемами. В общем, я говорю, и что мне делать? Он такой, я сейчас на травмах, тебя все равно ко мне не возьмут. Говорит, иди вот у себя там в Гае. А он в Санта-Море это 25 километров от моего дома. Okay. Я говорю, нет, я что им объясню, да, там у меня столько, я слов не знаю, в ну, да. по-португальски. И, в общем, я дождалась, пока там он с 8 часов начал работать там. Ну Приезжаешь-то все равно записывают тебя сразу же. То есть ты и... дождалась, пока он вернулся в то <связычный> отделение, <связычный> в в отделение, где Да, <связычный> в где, да, где вот уже все, ну, терапия. И, в общем, я приехала, записалась. Я сказала, что у меня нет страховки, что там нужно оплатить. Они сказали, оплата потом. У тебя ну, нет медицинской страховки? У меня одна российская закончилась. Я как-то не собиралась болеть и а, не ха -ха. заботилась вопросом, то, что нужно еще оформить. Но оказывается, если ты находишься здесь, что э, оформить страховку в Российской Федерации невозможно. Нужно оформлять именно португальскую да. страховку, которая начнет действовать все равно не раньше, чем через три месяца. Подожди, а разве туристическая страховка не покрывала вот эти все сроки? Эран закончилась. А, окей. Да, то есть срок закончился, и потом я как бы не озаботилась да. этим вопросом. И даже бы, если я через интернет, то она бы все равно не действовала, да. потому что ее нужно оформлять до момента пересечения границ с российской федерацией. Ну, Или надо было оформить на весь срок? А, да, либо в нужно было на более долгий срок ее оформить. Я приехала, там быстро достаточно меня вызвали, там желтый браслетик дали и все. Я Максу написала, что так, потому что там три врача, чтобы именно к нему попасть. Он меня сам вызвал. И уже там все. Потом уже закрутилось анализы. Через 30 или 40 минут он говорит, у тебя нет панкреатита, потому что этот анализ показал, что нету таких-то там веществ. Ага. У тебя, скорее всего, аппендицит. Я такая, нет-нет, у меня страховки нет. Давай, может быть, что-нибудь другое. Он такой, ну, ладно, еще там посмотрим. Томограф. Томограф ничего не показал. И потом он уже оставил, потому что у него смена заканчивалась на других врачей. И я ждала УЗИ до утра, потому что это было воскресенье. И да. Ночью УЗИ не работает. И, пришлось УЗИ... и ты была в это время в своем Да, больницу? но постоянно мне каплили антибиотики, потому что, чтобы заражения крови не было. Да. Там мощные антибиотики, поэтому постоянно были капельницы, капельницы, капельницы всю ночь, чтобы я там дожила до этого УЗИ. УЗИ сделали, опять ничего не показала. Тогда пришел хирург. Это уже было время обед. И женщина еще там тоже из Молдавии была. Я, нет, она врач. О, окей. Вот, она мне переводила. То есть, то есть а, она переводила, окей. но так врачи достаточно понятно говорят на английском языке, то есть, они очень хорошо говорят, поэтому на английском все вопросы, в принципе, можно решить с врачами. И пришла женщина-хирург и говорит, вам нужно операцию делать. Да. Я говорю, а как? То есть у меня же нет страховки. стоит типа 10 тысяч евро? Ну, они вообще о ценах не говорят. Они такие, я говорю, может быть, капельница, Отпусти <смех> <Меня> отпустите, <смех> мне же уже лучше. Они говорят, нет, девушка, у вас вопрос жизни и смерти, а счет вам потом пришлют в Россию. Я такая, ну ладно, и все. И потом уже отвезли на операцию, уже проснулась там в реанимации, потом уже в интенсивной терапии, то есть там короткий промежуток, но все равно какие-то слова надо знать, да, там допустим хотя бы вес, рост, там что-то спрашивают, потому что я все равно отвечала. По португальски. Да, по португальски. Потом значит уже, когда привезли в интенсивную терапию, там вообще все там такое ультрасовременное, противопролежневые матрасы, раз пошевелился, он там под себя подстраивается, в общем я такая, ой, и начинают сразу же мыть. Yeah. То есть еще там не успел очухаться от операции, проснуться, уже начинают мыть, все там полностью тело, то есть вот эти вот санитарки, да. Uh -huh. И потом чуть-чуть уже очухался. Когда показатели стабилизировались, с анализов, уже отправляют в обычную палату. Но там все просто, но чисто. То есть простые уже матрасы. На четырех человек палата, душ, туалет, все отдельно. Медсестры тоже пытаются говорить по-английски. Вот. Но санитарки уже, конечно, не пытаются, но медсестры, они некоторые пытаются и извиняются. Я думаю, почему они извиняются? То есть это мы не знаем португальский. Да, мы перед да, ним да. должны извиняться, да. то что мы там не знаем португальский. Им приходится вот с нами там дольше времени возиться. Вот. А врачи все абсолютно хорошо там на англий, английским владеют и ну в итоге сколько это стоило денег? Э, я не знаю до сих пор сколько это стоило потому что счет я жду до сих пор я у меня мама там все уже сколько себе денег отправить Думала, из больницы не выпустят, пока не заплатишь а у них адрес мой есть все как бы и потом мы пошли когда я из больницы выходила мы пошли спрашивать а где счет где нам получить счет они говорят да к вам пришлют на адрес который да. вы оставили То очень есть, интересно Пока его нет, но когда он будет, скажи мне, пожалуйста, я оставлю эту цифру э, Хорошо, под видео. Хорошо, но мне окей? сказали, что не меньше трех будет. Не меньше трех тысяч да, евро, да. да? Вот, но где-то так, потому окей. что прибывание... А если бы была страховка, было бы все бесплатно, а, да? да? если бы медицинская страховка была туристическая, то было бы все бесплатно. Но потом я с вопросом, то есть я справа оформляла еще раз российскую страховку, потом оказалось, что она не будет действовать да. в любом случае. А потом я начала искать португальские страховки, тут тоже оказалось все очень... Особенно. Вот, то есть есть страховки, которые начинают действовать только через полгода. То есть вы да, полгода да. платите, и у вас все равно, если что-то случается, вы платите всю сумму да. сразу. Ну, то есть все из да. за операцию, за анализы, за все платите, процентов. Да. И для меня это было, конечно, удивлением. потому что, допустим, туристическую страховку, когда человек покупает, то э, там сразу она начинает там, на следующий день, допустим, действовать. И потом я нашла страхового агента Ирину Середкину. Из, вот У нас Гаи оказалось, живет, лицензированный страховка. Давай мы тоже контакты да. Ирины оставим да, да, да, видео. Да. И, в общем, она мне все подробно разъяснила, подобрала страховку, которая действует через три месяца, но хотя бы вот на этот период есть скидки. Да, то да. есть они не такие большие, но они уже есть скидки. И сколько как бы ты платишь за страховку? А Сейчас я заказала страховку за полгода и заплатила 200 евро. Вот. И, ну, то есть она типа заключается на год, евро, так, она да? на год заключается. А Просто оплата, может быть, помесячно, можно раз в три месяца, но я да. заплатила за полгода. Там просто можно платить раз в год. Ну, как окей, по желанию. Окей. В итоге умереть не дадут, правильно? Да, вот Португалия темы, и причем там говорят, вот, там неквалифицированные какие-то врачи. Ну, за неделю поставили на ноги, через неделю я уже работала. Круто. Спасибо большое, что рассказала вот. эту историю. Я думаю, это многим поможет. Я тоже полгода назад начал платить страховку, потому что есть этот период коренции, так называемый, uh -huh. по-португальски, когда не действует страховка. Вот Это нужная вещь. Uh -huh. Спасибо большое. Подписывайтесь на канал Романа, ставьте лайк и следите за новостями.